Итак, сейчас ты увидишь врага всей своей жизни. Как видеть, вас-то нет. Едем-едем в соседнее село, на дискотеку. Едем-едем на дискотеку со своей фанатекой. This is America. Германия, я принес письмо для тебя. Да, танки, я доказываюсь, кто его написал. Дорогая Германия, я спешу сообщить, что не могу и не собираюсь оплачивать долг. Я хотел заплатить вчера, но я был голоден, так что потратил все деньги на шурму. Не мог бы ты прислать мне еще денег на шурму С любовью, Греция. Как Польша мог бы ты выйти наружу на минутку Эм да германия Сукин сын. Итак, мой Киндер надеюсь вы все понимаете зачем я позвал эти греческие должники перешли все к границе мы должны что-то сделать что ты имеешь в виду пап? мы напишем ему кучу угрожающих писем или используем санкции, чтобы получить деньги. Или мы ворвёмся в том Креции и сломаем ему коленные чашечки Безбольно битые Павария, почему коленные чашечки? Най, ничего из этого. Я слишком долго смирился с этой паразией. Креться задолжал нам очень много. Мы промаршируем туда и покажем им всю нашу силу. И сберём то, что принадлежит точно по праву. Вот что мы сделаем. И камбург хватит выпить. Най. Мне все это не нравится. А мне нравится. Время для Люфтваффе. Алис Кларр подготовится к ковровой паркировки. До цели еще 5 километров. Авария, хватит не трогать. И сейчас. <смех> и тебя взял, и тебя взял, и те эм. идем на новкеры. <смех> Плати дань.